Здароу! <смех> <Сикару. смех> Нажимайте на колокольчик. Всем привет, меня зовут Глеб, и в сегодняшнем ролике я расскажу вам о пяти причинах, которые убедят вас приобрести себе смаунт по Стоит начать с того, что данная постсистема способна потягаться с обычными бокс-модами. И все плюсы, о которых я вам буду сегодня рассказывать, это исключительно мое личное мнение. Если вы с ним не согласны, то напишите об этом в комментариях, если я где-то был неправ или о чем-то забыл сказать. Первый плюс. Картридж. Он обладает довольно большим объемом в 3 мл. Еще нельзя не отметить верхнюю заправку, благодаря ей не нужно снимать картридж для того, чтобы заправить его. Также сверху, рядом с дриптипом, разместился рычажок для регулировки обдува. Второй плюс – затяжка и испарители. В качестве нагревательного элемента служит сменный испаритель. Производитель предлагает сразу два варианта на 0,6 и 1,4 Ома. 0,6 Ом рассчитаны на более свободную кальянную затяжку, обеспечивают хорошую передачу и большое количество пара. А 1,4 Ома уже приспособлены для тугой сигаретной затяжки. Ну и конечно же, самым приятным моментом в данной полсистеме является то, что вы можете установить на нее обслужку, в которую можете вставить любую свою спираль и наслаждаться парением. Третий плюс – дизайн и аккумулятор. паре всегда приятнее, когда мод радует не только своим функционалом, но и внешним видом. В случае с Пасита тут все супер, приятные формы и шикарные расцветки. Сам корпус выполнен из авиационного алюминия, в руке лежит хорошо, а дополняет все приятная тяжесть устройства. Внутри корпуса прячется довольно большой аккумулятор на 1100 мАч. Четвертый плюс – режимы парения. Для Passito существуют испарители разного типа, также есть и обслужка на одну спираль. Производитель представил возможность настройки мощности, чтобы все это работало так, как вы захотите. Желаете попарить испаритель на 1,4 Ома? Нажмите на специально отведенную для этого кнопку и поставьте самое низкое напряжение. Хотите сделать помощнее? Пара кликов и у вас уже максимальная мощность. Пятый плюс. Плата. Сердцем всего этого чуда выступает потрясающая плата со стабилизацией мощности, даже при низком заряде, пасита будет выдавать ту мощность, которую вы установили ранее.